Привет people! Про влюбленность мы поговорили. И вы по крайней мере уже имеете представление об этом. Вы можете спросить. тогда? Настоящая любовь, давайте перетрем это. Потому что многие путают влюбленность с любовью. Досмотрите это видео до конца. И Я думаю, по крайней мере, вы поймете, о чем я говорю. Так как тема эта непростая, а очень серьезная. И это топ-5 признаков настоящей любви. Ну что, погнали? Решение. То есть, когда человек решает любить тебя таким, какой он есть. Со всеми недостатками. И достоинства Вся любовь в слова, а не в там решениях. как раз в решении и не только нежные или красивые слова нужны для того чтобы подбодрить любимого. или сказать слова любви подкрепленные заботы иногда бывает когда ваш любимый вас просто бесит как говорится не без этого но вы все равно с ним вы не можете ответить на вопрос «За что любишь его или ее?» как?» раз в этом и заключается вся соль этого факта, что ты не можешь ответить, так как человек просто любит. Не за что то а просто любит. Такой, какой есть. Вы даже иногда думаете, что придушили бы, и снова задаете вопрос. За что любите? Но вы не можете ответить и говорите, это мое, родное. Как я могу так поступить? Любите, несмотря ни на что, ни за что-то. А просто так, потому что есть он в моей жизни. Настоящая любовь по-любому бескорыстно чувство. О боже, какой мужчина! Я хочу от него машину и денег целую бочку, и точка, и точка. Блин, чё, шутки не Если мужчина или женщина ищет выгоду, все время ждет, что избранный должен что-то сделать для него, или, тем более, помочь финансами, говорить о любви не приходится. Это не любовь, а просто-напросто пользование. Когда ты ставишь выгоду превыше всего, есть девчонки, которые скажут. Ой, да что ты знаешь о любви? И, Алекс, какая может быть любовь, когда нет денег? Деньги есть, и любовь появится. А денег нет, то и любить невозможно. Ох. Если так люди думают, неважно, парень или девушка, относятся, к примеру, так. Конечно, есть исключение. Если никто из вас не стремится что-то сделать или как-то повлиять на ваше благополучие, ленится или не хочет вообще что-то либо делать, это значит, что человек вас не любит. Ой, извините, отвлекся. Хотя это немаловажный момент. Ну и бывает такое, например, для того, чтобы любить, тебе не нужно что-то делать. Либо ты ставишь какие-то условия, например, типа, если ты это не сделаешь, секса не будет, или от тебя я уйду, там, например. Или ты должен что-то сделать, чтобы получить, типа, завоевать расположение партнера. Ключевое слово ⁇ получить ⁇ или типа ⁇ завоевать типа. ⁇ Запомните, в настоящей любви нет этому места. Сейчас у кого-то бомбанет, начнут гореть пуканы. Да что ты знаешь о настоящей любви? Раз ты так говоришь, значит ты никогда не любил. Нет, любил. Еще как любил. И был влюблен тоже. Поэтому знаю разницу между настоящей любовью и влюбленностью. А это, кстати, дым от горячих пуканов тех, кто у кого сейчас бомбануло. Раз это происходит, задумайтесь, а настоящая ли это любовь? Да, people, пока не забыл, поставьте лайк этому видео и оставляйте комменты. И если ты гость, не забудь подписаться на мой канал, если по какой-то причине ты не подписан. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Не, не забывайте про Инстаграм и Телеграм. Там я делюсь новостями о канале, провожу опросы, ну и выкладываю фотки, как и все. Ссылочки, как обычно, в описании. А мы продолжаем. Итак, третье место. Да, есть оговорка. Кстати, все-таки секс, как таковой, должен быть в отношениях. Он не должен быть целью ваших отношений. Муж с женой в постели. Муж говорит, любимая. Давай спать. А жена отвечает. Нет, любимый, сначала спать, а потом уже спать. Многие психологи уверены, что любовь всегда сочетается с сексуальным влечением, которое совершенно естественно. Кстати, я тоже уверен. Одновременно с желанием обладать любящему человеку хочется видеть и слышать избрание. Быть рядом просто так. Не по причине удовлетворения животных инстинктов. Я не спорю, что есть такой секс. Он должен просто, просто обязан существовать. У каждого на этот счет свои вкусы. Тут речь идет о сексе по любви, а не о сексе для здоровья. Или там сексе без обязательств, сексе по влюбленности, обычной страсти. И сексе для просто справления своих потребностей. Пусть даже если в любящей паре есть секс, похожий на животных, но это уже по любви. Они а они а потребительский какой-то, как я озвучил, Выше. А я лично считаю, что секс – это нечто особенное, один из языков любви. То, что вы не можете сказать словами или показать поступками, это происходит именно в постели. Секс – это следствие любви. Так что не путайте секс с удовлетворением своих потребностей и с животным сексом, когда вами движет только страсть и желание. Мы все начинаем отношения со своим опытом и убеждением. Но у вас теперь новая задача – приложить все усилия и работать над отношениями. Вот бывает, работать над отношениями? А вот так. Возможно, кому-то в чем-то придется уступить, где-то стерпеть. Именно так кирпичик за кирпичиком строит настоящую любовь. Знаете, одна игра в одни ворота по не прокатит. Если человек строит с вами отношения, и не только вы пытаетесь что-то построить, не нужно навязывать свое мнение. Когда любимый или любимая уважает ваше мнение. Если никого не устраивает какой-либо вариант, то люди, уважая мнение другого, приходят к компромиссу. Дорогие мои подписчики, в отношениях всегда, запомните, всегда при, принимают участие оба. В настоящей любви столько много нюансов, что я все никак не мог решить, какой из них главный. Поэтому постараюсь хотя бы вкратце рассказать. Это в, в это входит свобода, самодостаточность и доверие. Хорошо. Окей, доверие. А если любимая возьмет и посмотрит на другого. Ну или любимый на другую? Вдруг любовь прошла. И как быть? Значит, человек не любит по-настоящему. Если человек по-настоящему любит, то он не посмотрит на другого. Любовь не пройдет. И не лишит любимого человека свободы. Ну, и какой именно? Тогда слушайте. У каждого есть свои увлечения. Рыбалка, вязание, блогерство, мотоциклы, фитнес и так далее. Значит, у вас и у человека нет любви, а обычная влюбленность. И вы зависимы друг от друга вообще. Ну или хотя бы один из вас, один от другого. Чувак, ты про самодостаточность ничего не сказал-то? Хм, разве? Просто плавный переход к теме про самодостаточность вы не заметили. Так как это все сильно взаимосвязано. Так, на чем я остановился? А, так вот, вы не должны запрещать заниматься чем-то подобным. Я про увлечение. Человек не должен зависеть от вас, как и вы от него. Неважно, что это может быть вообще. Ну, это может быть что угодно. Даже поход на корпоратив или встреча выпускников нельзя допускать проявления ревности и эгоизма, поскольку они способны разрушить любые чувства. Также вы должны быть уверены в своем человеке, как и он от вас. На недоверии и неуверенности возникает ревность, а при возникновении ревности появляется чрезмерная зависимость от человека и эгоизм. А это не должно быть в отношениях. Что у нас в итоге? Любящий человек? Он любит, но уважает вас и ваши увлечения. Может обойтись без вас, но только вы ему нужны. И вы неотъемлемая часть его жизни. Он самодостаточен, принимает участие в развитии отношений. Не ревнует. Почти. Ключевое слово «почти». Ревность может присутствовать, но ее должно быть не более 15-20%. Он любит, человек ваш, и воспринимает таким, какой вы есть. Со всеми достоинствами и недостатками. Человек хочет быть близок во всем душой и телом. Секс ⁇ это следствие любви, а не цель отношений. Кстати, в отношениях должны принимать участие оба, а не один из. Конечно, в настоящей любви еще много нюансов. Я постарался выделить самые яркие. Когда готовил, кстати, этот выпуск, мне было очень сложно, так как настоящая любовь ⁇ очень необычная тема для исследований. Так что любите... И будьте любимы. данный топ является чисто моим личным мнением и суждением если вы не согласны со мной или знаете еще признаки настоящей любви а их далеко не пьет, пишите это в комментарии с вами был алекс ген пока